Всем привет! В этом видео мы покажем вам, как найти свою реферальную ссылку и пригласить по ней новых пользователей. Как вы знаете, для того, чтобы новый пользователь зарегистрировался в Platinum World, ему нужна партнерская ссылка, а все зарегистрировавшиеся по вашей ссылке партнеры попадут в вашу первую линию, что позволит вам получать комиссию и различные бонусы от их покупок. Чтобы отправить ссылку своему новому партнеру, вам нужно скопировать ее. Для этого зайдите в дашборд и передвиньте в правом верхнем углу ползунок на «Показать реферальную ссылку». После этого вы сможете увидеть свою ссылку и скопировать ее, нажав на иконку копирования прямо рядом со ссылкой. Кроме того, реферальную ссылку можно отобразить в виде QR-кода. Это очень удобно, если вы общаетесь с потенциальным партнером лично и хотите, чтобы он как можно быстрее зарегистрировался в вашу структуру. Для того, чтобы увидеть ссылку в виде QR-кода, нажмите на кнопку рядом с иконкой быстрого копирования. На экране моментально появится ваша ссылка. Полученный QR-код можно считывать с помощью специальной программы на смартфоне, а на некоторых моделях достаточно просто навести на него камеру.